Вы, вы знаете, что был обвинен э, Василий присяжный. Присяжный? присяжный? Понятия не имею. Даже о чем идет? Никогда его не видели в лицо. А то, что сегодня двух бойцов э, национальной гвардии первого батальона Кучитского вызвали к вам сюда, вот. знаете? Это не моя компетенция. Согласно Конституции каждый день сможет своей компетенции. Это не моя компетенция. Здравствуйте. А помните тогда в госпитале вы говорили, что... Э... Не помню. Не помните? Вы этого человека не знаете? Вы Во вообще не, не помните, нет. что там происходило? Не. не знаю. Все, вопросов нет. И меня не Спасибо. Все. У него амнезия. Все, как нормально, оказалось? Нормально. Этот прокурор кричал, что присяжные бандиты все равно будет сидеть. Без суда. это уже говорило все заранее. И он утверждал, что он проводит следственные действия по задержанию бандита-присяжного, который лежал в палате под капельницей. В 29 -е, 10 -е 2015 -го года, 14.00, мы вышли из здания прокуратуры военной в городе Краматорске и общались со следователем. Он обещал вручить нам сегодня педозру, но так этого и не сделал. Нам было предложено заключить угоду, согласно которой мы признаем свою правину и сплатим штраф. Але на эти пропозиції мы не погодились, поскольку мы не виноваты. Это первое. Второе. Мне вручена, а також Саклакову, вручена повістку. про виклик. Але в графі, в якості кого викликають, не зазначено жодного статусу. Мне дуже цікаво, куди подівся мій статус свідка, за яким мене викликали, е, за яким мене допитували двічі в Артемівській прокуратурі та в прокуратурі Краматорську. Е, матеріали допитів мене в якості свідку, е, прокурор сказав, що долучати до справи не буде. Наскільки я розумію, там були грубые порушення, оскільки нас допитували ті особи, працівники прокуратуры, які намагаються в даний час набути статуса потерпілого, це зовсім протиречить всім принципам законності, тому я прошу знов-таки військового прокурора звернути увагу на те, що відбувається в військовій прокуратурі міста Краматорськ приделите этому час и не допустите злоупотребления владой и службовым становищем сбоку боку работников этой прокуратуры. Сейчас эти сотрудники поменялись, не те, которые допрашивали нас в прошлый раз, те, которые нарушали закон в больнице, в кардиологии, когда присяжного пытались из-под капельницы увести. Ну, сейчас Пока в таком положении, посмотрим, сейчас мы пустое место, как в графе, мы не обвиняемые, не, не свидетели, никто. Мы не совершали противоправных действий, которые нам пытаются вменить. На мой взгляд, работники прокуратуры прекрасно осознают, что у них нет доказательной базы, что они это дело могут проиграть в суде, если это дело получит огласку и действительно будет справедливое судебное разбирательство. Таким образом, они пытаются уговорить нас. Как-то смягчить их э, виновность, чтобы скрыть свои преступные деяния. Чтобы скрыть свою вину, они решили повесить на нас вину. Вот сейчас им это нужно сделать. И нужно как-то довести, потому что остановиться они уже не могут. Мое предложение работникам прокуратуры все-таки принять благоразумное решение закрыть э, криминальное проваджение за пунктом 2 статьи 6 за отсутствие ознак складу злочину и отримать догану, это будет лучше, чем они потом будут нести криминальную ответственность за порушение криминальной справы безподставно, за дачу ложных свидетель и перевещение полномочий. Сейчас пока они еще не понимают, они знают, что у нас есть тоже свидетели, которые могут подтвердить нашу невиновность. Они просто еще не общались с этими свидетелями. Пока они еще гнут свою линию по привычке еще тех времен, еще той системы. Они еще никак не перестроились. Они думают, что сейчас еще 2013 год. Еще Янукович при власти. Еще Майдана не было. Они так еще и живут. Ничего не изменилось для них. Думаю, мы изменим. Ну и еще не факт, что будут какие-то... Изменения, может быть, они сейчас точно так дадут нам протокол подписать, что это статья 63, и отпустят, и будут вызывать через неделю. Будут затягивать, затягивать наверное, дело. И понимаю, что мы платим свои деньги, ездим, катаемся. У меня есть очень большие опасения, что некоторые материалы дела, которые были собраны за эти два месяца в Артемовской прокуратуре и в этой прокуратуре, могут исчезнуть из дела. Могут поменять состав группы, которая участвовала в процессе, чтобы скрыть то, что они допрашивали нас в качестве свидетелей с нарушениями. Я не исключаю этот вариант, что могут быть такие попытки. У нас есть свидетели, которые были там. Это волонтеры, это наши военнослужащие. Люди, которые могут подтвердить, что тех событий, которые указывают работники прокуратуры, здесь в объективной реальности вообще не было на тот момент. Эти люди есть. Просто сейчас мы их пока не называем. Адвокат их опросит, потом эти люди придут в прокуратуру, если их все-таки захотят опрашивать работники прокуратуры, дадут показания, тогда уже посмотрим. Есть другой вариант, можно будет передать дело в Киев и проводить расследование там. Я думаю, что это будет наиболее лучший вариант, поскольку ну, есть надежда, что в Киеве будет более объективное разбирательство, нежели здесь.